Простейший конденсатор состоит из двух металлических пластин. Расстояние между пластинами может быть заполнено диэлектриком. На рисунке показано условное обозначение конденсатора на схемах. Пластины конденсатора имеют заряды равные по модулю и противоположные по знаку. Заряд конденсатора определяется модулем заряда на пластинах. Заряды сосредоточены на внутренних поверхностях пластин конденсатора. Электрическое поле, создаваемое зарядами на пластинах, сосредоточено внутри конденсатора.